Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о петле Венеры в знаке Козерог. Мы с вами рассмотрим период с ноября 2021 года по март 2022 года. Какие тенденции будут в этот период? и какое влияние будет на сферу отношений, сферу взаимодействия с другими людьми, а также финансы. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео, для того, чтобы не пропустить другие важные и интересные ролики. Итак, с ноября 2021 года по март 2022 года Венера будет находиться в Козероге. Это связано с тем, что с 19 декабря 21 по 29 января 2022 года Венера будет ретроградной в знаке Козерог. И давайте мы рассмотрим более пристально и детально этот период для того, чтобы спланировать наши действия. Начнем с того, что Венера оказывает влияние и на мужчин, и на женщин, поскольку она отвечает за... Удовольствие, отдых, тему отношений личных и отношений в принципе с другими людьми. Она отвечает за удовольствие, за финансы и приятные покупки. Ее длительное пребывание в некомфортном для ее знаке Козерог однозначно будет подталкивать нас к тому, чтобы более рационально, обдумано и взвешено подходить к теме отношений с другими людьми, а также к теме финансовых трат. В первую очередь нам нужно будет трезво оценить наши отношения, нужно будет взвесить, сколько времени мы тратим на отдых, а сколько времени на работу, и уравновесить эти сферы нашей жизни. А также, безусловно, пересмотреть наши траты, и начать более рационально подходить к решению финансовых вопросов тема долга личная ответственность в отношениях а также личных границ в отношениях будет пожалуй ключевой и если до этого вы занимали инфантильную позицию в отношениях ждали пока инициативу проявит другой человек и больше подстраивались в этих отношениях то Сейчас, в этот период, вам нужно будет научиться взаимодействовать иначе, выстраивая границы дозволенного и озвучивая те моменты, которые, возможно, вас не устраивают уже давно. В целом период с ноября по март будет подталкивать нас к работе над отношениями. И в первую очередь важно, чтобы в отношениях у людей были общие цели, и чтобы был равноценный вклад в эти отношения и общее движение к намеченным целям ради получения результата петля ретроградности то есть период когда венера будет пересекать повторно определенные точки зодиака эта петля будет продолжительной и это говорит о том что нам нужно будет в этот период нарабатывать опыт пересматривать свои привычные установки и как следствие вывести свою личную жизнь, социальную жизнь, а также финансовую сторону на новый уровень. Кстати, перед этим Петля Венеры была весной-летом 2020 года. И если в тот период вы принимали важные решения касательно своей внешности, имиджа, отношений, финансов, то... В этот период времени вы можете пересматривать эти отношения, эти решения, и как следствие вы можете обнаружить, что те важные моменты, которые вы для себя отметили в тот период, они перестают быть для вас значимыми, и появляются на их месте новые привычки, новые ценности, с которыми вы будете жить как минимум ближайшие полтора года итак начало интенсивной истории по венере 17 ноября именно в этот день венера входит в петлю ретроградности интересно что это произойдет в благоприятном аспекте к урану а также это произойдет на фоне лунного затмения поэтому период крайне важный и я бы даже сказала судьбоносный Поэтому обращайте внимание на те события, которые происходят в вашей жизни в это время. Скорее всего, те тенденции, которые будут зарождаться в этот период, будут актуальными для вас как минимум до марта 2022 года. Аспект Венеры Курану даст желание привнести в свою жизнь новые эмоции, изменить какие-то моменты в отношениях, обновить их. Опять-таки это и тяга к экспериментам это может быть новое знакомство это может быть какой-то новый опыт в отношениях например вы спонтанно примите решение вместе куда-то съездить в то место в котором раньше вы никогда не бывали или провести время вместе хотя этого давно не было в вашей жизни кстати этот период также замечательно подходит для того чтобы искать креативные подходы зарабатывание денег нестандартные пути и решения финансовых ситуаций которые сложились в вашей жизни в эти дни вы можете интенсивно очень ощущать что именно вас не устраивает в вашей жизни касательно финансового положения или отношений с другими людьми тоже обращайте внимание на этот момент поскольку очевидно что над данными темами вы будете работать на протяжении периода, пока Венера будет в Козероге, то есть до марта 22 года. По данному аспекту внутренне мы однозначно будем готовы к переменам, но тем не менее есть моменты, которые нам нужно контролировать и отслеживать в себе, поскольку петля начинается в те же даты, когда происходит лунное затмение, поэтому эмоции могут зашкаливать. И они будут вредить тем решениям, которые вы будете принимать в этот период. Поэтому важно все-таки не терять самоконтроль. И э, несмотря на интенсивность этого периода в плане аспектов и астрологических событий, старайтесь принимать все решения э, в таком уравновешенном состоянии. С 19 ноября по 8 декабря будет очень интересный, благоприятный, интенсивный период поскольку венера будет в хорошем аспекте к марсу и это даст возможность ощутить тесную связь с вашим партнером по браку это благоприятное время для новых знакомств в целом это период когда вы можете сильно увлечься чем-то поэтому для развития своего дела для развития новых идей, которые исходят из вашего желания от души. Вот вы хотите начать, например, чем-то заниматься и в дальнейшем это развивать, то по данному аспекту э, будет прям сильное желание э, вплотную приступить к действиям. Любовные и деловые отношения в этот период могут получить второе дыхание, и это часто тоже может стать стимулом для развития той или иной тенденции в вашей жизни кстати в этот период лучше делать акцент на взаимовыгодное сотрудничество помните о том что и вы должны стараться но и партнер тоже должен вложиться в эти отношения поэтому вот такой рациональный подход по козерогу он будет максимально благоприятно сказываться на развитии отношений. Кстати, в это время могут начинаться новые знакомства, новые отношения, не бойтесь этого, но важно отслеживать динамику их развития. Если эти отношения переживут период ретроградности Венеры, то есть они останутся в вашей жизни по март 2022 года, то это говорит о том, что можно уже и дальше с этим человеком строить планы и э, вырисовывать картинку будущего. Если же отношения будут построены только на эмоциональной связи, но при этом они не будут иметь рациональной подоплеки под собой, то в таком случае они вряд ли смогут выдержать э, период ретроградности Венеры, и вы попросту обесцените то, что с вами произошло. С 8 по 29 декабря венера будет находиться в соединении с плутоном это период ее максимального замедления перед разворотом в ретроградные движения и это очень важное время перемен и период когда мы будем готовы что-то менять в своей жизни и переосмыслить очень важно те моменты которые вас не устраивают кстати точные аспекты будут 11 и 25 декабря это наиболее интенсивный период с эмоциональной точки зрения. Это может создавать накал в отношениях, желание продавить ситуацию, действовать только так, как вы считаете нужным. Может быть сложно воспринимать желания других людей, учитывать то, что интересно другим. Поэтому стоит обратить на вот такие нюансы внимания. И так как до 19 декабря Венера будет максимально замедляться перед своим разворотом, то это может создавать в нашем поведении моменты зацикливания, максимальной фокусировки на какой-то теме. И тоже вот эти ситуации отслеживайте, на чем все-таки вы сосредоточены в этот период, что для вас выходит на первый план. Постарайтесь увидеть суть проблемы, глубинные причины той ситуации, которая произошла, откуда ноги растут, как говорится. И на самом деле вот это соединение с Плутоном, оно позволяет прекрасно отследить психологическую сторону ситуации, а также увидеть в себе глубинные установки, которые ранее вы не замечали, и как следствие изменить этот паттерн поведения многие проблемы по плутону это зависимость подчинение манипуляции в отношениях будут выходить на первый план но вы должны понимать что это было в ваших отношениях и раньше просто именно в этот период вы смогли это увидеть и как следствие вы можете с этим поработать и устранить то что вам не нравится кстати, по данному соединению материальная база в жизни тоже будет очень необходима. И это хороший период для того, чтобы вырабатывать новую стратегию, выходить на новый уровень как в финансовом плане, так и в плане взаимоотношений с людьми. То есть важно не только увидеть то, что вам не нравится, но и понять, как это можно улучшить и выработать четкий план и стратегию, работы с этим вопросом. Помните, что в период с 16 по 22 число, период вблизи разворота Венеры, вы будете переполнены очень интенсивными эмоциями. Это и страсть, переживания, и глубокое погружение в какую-то тему. И важно подходить осознанно к тем э, ситуациям, которые будут возникать в это время. Многие, кстати, под влиянием данного соединения могут идти в банк рисковать и решиться на какие-то перемены, которые ранее оказались для вас немыслимыми. Поэтому важно все-таки тоже этот момент обдумывать, чтобы потом не пожалеть. По сути, вот это соединение с Плутоном будет влиять на нас вплоть до 29 декабря. И, соответственно, это очень такое сложное в эмоциональном плане время, но дальше должно быть полегче поэтому держимся на самом деле какие бы страсти вас не одолевали в этот период не спешите рубить с плеча и говорить себе что вот я принимаю окончательное решение по этому вопросу на самом деле так не получится ведь 19 числа венера уходит в ретроград и это подразумевает нашу интенсивную работу над теми вопросами которые возникли вблизи 19 числа поэтому Нужно ко всему подходить рационально и, как говорится, с холодной головой. Козерог поднимет тему ответственности и того, кто кому и что должен. И это тоже связано с тем, чтобы найти равновесие и баланс во взаимоотношениях с окружающими людьми. Если вы отдавали слишком много в отношениях, то придется менять подход. Это хорошее время для того, чтобы оговаривать условия, Сроки сотрудничества Для того, чтобы ставить финансовые цели И прям прописывать, каким именно образом эти цели могут быть достигнуты Вы запросто можете в этот период обнаружить Что тратили свое время, внимание, ресурсы на какую-то тему Которая на самом деле не является для вас значимой Например, спускали все деньги на шопинг Или слишком много времени тратили на встречи с друзьями и сейчас вы осознаете, что вам нужно это изменить в себе для того, чтобы достичь результатов в приоритетных для вас, для вас темах. Например, вы начнете больше экономить на шопинге, но сможете приобрести что-то более значимое, о чем вы мечтали уже давно. Возвращение прежних отношений, как дружеских, так и любовных и деловых тоже, очень вероятно в период ретроградной венеры если в вашей жизни так произошло это не значит что вам нужно отталкивать сразу же этого человека это говорит только об одном что ваша история не закончена и какие-то акценты не расставлены и вам нужно посмотреть на этого человека уже другими глазами и соответственно выяснить все в этих отношениях и отпустить человека или же возможно это действительно шанс эти отношения возобновить кстати отношения могут пересматриваться именно с позиции материальных и если в этих отношениях не будет фундамента не будет практического подхода то соответственно они вряд ли будут иметь шансы на то чтобы возобновиться но на самом деле, если вы сможете обнаружить проблему, по которой вы разошлись, и решите ее, то есть все шансы эти отношения восстановить. По сути, Венера в Козероге очень рациональна, и она очень, скажем так, знает, чего хочет от этих отношений, поэтому вам будет легко определиться, если раньше были метания, вы были не уверены в том, правильно ли поступили, то сейчас будет как раз таки то время, когда вы сможете принять то решение, о котором впоследствии не пожалеете. В период ретроградной Венеры не стоит брать деньги в долг, брать кредиты, ипотеку оформлять, но это прекрасное время для того, чтобы погасить старые кредиты, задолженности, переосмыслить свой подход к финансам и впредь минимизировать вот наличие долгов в вашей жизни в период с 17 ноября по 29 января не стоит прибегать к услугам косметологов особенно если речь идет о каких-то кардинальных переменах в вашей внешности так как либо придется переделывать либо вы попросту будете недовольны результатом получится не то на что вы рассчитывали в период ретродвижения с 7 по 10 января Венера будет находиться в соединении с Солнцем. И это время критическое, когда субъективизм восприятия других людей будет просто зашкаливать. Эгоцентризм будет зашкаливать. Это важно учитывать. И поэтому не планируйте на это время те дела, которые требуют проявления дипломатии сочувствия сопереживания так как вряд ли получится провести эту встречу эти переговоры так как вы рассчитываете на самом деле это прекрасное время для того чтобы посмотреть внутрь себя осознать свои желания уделить время себе и поэтому не планируйте важные встречи поскольку это все может обнуляться вследствие из-за того что каждый на самом деле будет думать в это время только о себе 29 января 22 года венера выходит из ретро движения и это такая кульминационная точка всего периода когда по ощущениям мы сможем закрыть какую-то тему разобраться в чем-то досконально настроить эти процессы которые ранее нас не устраивали и будет вот такое ощущение что вот наконец эта история завершилась и я дальше знаю как себя вести как поступить появляется ощущение что вот он есть жизненный план и уже с начала февраля 22 года венера набирает скорость это значит что набирают обороты наши финансовые цели те стратегии которые мы прописали мы начинаем постепенно видеть результаты проделанной работы это очень радует это вселяет веру в себя и это период когда наконец-то вы увидите прогресс вот настоящий в тех вопросах которыми занимались до этого с 8 февраля по 20 марта будет длительный и уникальный период соединения Венеры и марса вообще эти две планеты вот именно таким образом соединяются раз в два года и это время перезапуска каких-то нюансов в отношениях это начало нового цикла активности увлеченности какой-то темой поэтому период прекрасно подходит для того чтобы начинать те отношения или те финансовые проекты которыми вы впоследствии будете гордиться. Ранее такое соединение мы переживали в июле 21 года, но сталкиваемся с ним еще раз в связи с ретроградностью Венеры. Нынешнее соединение создает новый цикл развития в наших отношениях, и он связан с темой взаимной ответственности, наличием общих целей, а также тем, когда вот оба готовы трудиться над этими отношениями и вносить свой вклад в развитие общего дела. По сути, это золотое время, когда можно и принимать решения, и начинать что-то новое, и видеть результаты проделанной работы, и делать то, о чем вы мечтали очень давно. Вы осознаете какое количество работы вы проделали за предыдущий период, и будете вот четко понимать, насколько вы стали зрелыми, взвешенными, и насколько конкретно вы можете ставить теперь цели. Но есть еще отдельные дни, которые стоит выделить и поговорить о них, рассмотреть их более пристально. С 1 по 5 марта Венера будет в соединении с Марсом и Плутоном. Для Венеры соединение с Плутоном повторное. Оно, если вы запомнили, произошло в декабре месяце. И тогда Венера начинала свое ретроградное движение и повторно соединяется с Плутоном уже выходя из петли ретроградности. Это очень глубокий символизм в этом на самом деле. Поэтому если вы столкнулись с кризисом в отношениях или в финансах в декабре, то этот период станет настоящим выходом из этого кризиса. И вы осознаете, насколько вот глобальные большие перемены произошли в вашей жизни за эти несколько месяцев. И на самом деле вот тогда, в декабре, было не самое лучшее время для того, чтобы ставить точку в какой-то ситуации, принимать окончательные решения. Но зато сейчас, в марте, Период для этого максимально подходящий. Поэтому не бойтесь, скажем так, отбрасывать то, что уже не актуально, и не бойтесь перемен. Отличительной особенностью данного соединения является смелость. Вот вы готовы принимать решение эта смелость будет проявляться и в отношениях, и в финансах, поэтому вы можете смело инвестировать, вы можете смело. Вот начинать отношения завершать отношения вы можете смело запустить свое дело и что самое главное вы будете понимать что вы делаете и к чему эти действия приведут и 6 7 марта венера и марс совместно войдут в знак водолей и это действительно будет выход на новый уровень отношений для одних это будет момент охлаждения в каких-то вот определенных ситуациях жизненных для других это выход на новый уровень э, целей и э, вы осознаете что вот те уроки уже пройдены нужно ставить перед собой новые задачи и вы к ним готовы и сейчас на экране вы увидите на кого петля венеры период ретроградности венеры повлияет больше всего вы можете увидеть и даты рождения, то есть посмотреть по солнечному знаку, на кого повлияет, а также по градусам. И если в этих градусах у вас находится асцендент или личные планеты, то это значит, что период ретроградности Венеры будет для вас поворотным. И действительно, вы многие моменты прям пропустите через себя, прочувствуете. И это значит, что Ваша жизнь круто будет меняться в ближайшие несколько месяцев. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Желаю вам самых прекрасных эмоций, впечатлений в период ретровемерных. Пишите в комментариях, как вы ощущаете это время, какие события происходят в вашей жизни. Я читаю все комментарии, и мне очень полезно получать от вас обратную связь до скорых новых встреч пока пока